Добрый день, дорогие зрители! Сегодня я хочу ответить и постараться максимально полно объяснить и описать такой важный вопрос, который задают все. Это, собственно, площадь, площадь проекта, площадь дома. Почему у нас есть название строительная площадь, есть название площадь помещений, что такое общая площадь, что такое жилая площадь, отапливаемая площадь? Почему очень сильно разнятся данные на сайтах, которые продают проекты, у них обычно площадь меньше, чем у застройщиков, а самая большая площадь, конечно, у риэлторов. Попробую объяснить все эти площади, откуда что берется, как сравнивать цены. Сегодня постараюсь разложить все это по полочкам. Все вопросы, которые останутся, пишите в комментариях. Я на все отвечу. Давайте, например, возьмем дом с площадью застройки 10 на 10. То есть внутри нашего внешнего контура у нас площадь 100 квадратных метров. Заведем стены, как обычно в щитовых домов, 10 сантиметров. Это сезонный щитовой дом. В итоге мы получаем дом с площадью помещений около 96 квадратных метров. А теперь возведем стены этого дома из кирпича с толщиной кладки 1 метр. То мы увидим. Внутренняя площадь нашего дома, на которую мы можем рассчитывать, будет всего 64 квадратных метра. Получается, если выставим эти дома на продажу, то мы должны будем написать в первом случае дом 96 квадратных метров ценой 500 тысяч рублей, а дом площадью 64 квадратных метра ценой 5 миллионов рублей. И покупателя сразу возникает противоречие, как это дом меньше площадью дороже дома большей площади. Вот тут и кроется вся эта неразбериха. Смотрите, существует три основных вида источников информации по домам. Первый – это сайты, которые продают проекты и только проекты. Они не строят дома. Там они обычно указывают площадь дома как внутреннюю площадь по внутренним осям стен. Есть сайты строительных компаний, они чаще всего указывают именно вот эту внешнюю строительную площадь по застройке, потому что действительно вся цена. Все то, что входит в дом, находится внутри этой площади. Но, даже если они указывают площадь именно внутренних помещений, то считают они цену дома все равно по внешней строительной площади. Так как с бригадами производится расчет по внешней площади застройки, строиматериалы рассчитываются соответственно тоже. Возьмем, например, доски объявлений, где домам вставляют риэлторы. Там вообще возможны площади указанные риэлторами просто исходя из каких-то одних им понятных побуждений, так же как расстояние домката у них всегда меньше реального и так далее. Чтобы минимизировать всю эту неразбериху, мы на своих проектах решили указывать две площади. Строительную, это для понимания внешних габаритов дома и сравнения цен, и внутреннюю, для оценки размера внутреннего пространства. Теперь вкратце про другие площади. Жилая площадь, это площадь спален и гостиной. Кухня, санузлы туда не входят. Отапливаем площадь. Это площадь помещений без балконов и веранд. Пишите, задавайте вопросы. Советую всегда уточнять у строителей все эти моменты по площадям, чтобы потом не возникало недопонимания. И, в избежании путаницы, рекомендую ориентироваться не на площадь в квадратных метрах, например, 100 квадратных метров, а на площадь застройки, то есть 10 на 10, 8 на 9 и тому подобное. Так вы получите именно такой дом, который заказываете.